Всем привет! Вы на канале Hetman Software и в этом видео мы поговорим об идеях для видео и фотосъемки с помощью вашего смартфона. Сегодня вы узнаете, как быстро и качественно снять крутое видео с помощью мобильного телефона. Но перед тем, как мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.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 Начнем. Первая – это идея для атмосферного видео без лица. Данный способ работает в любую погоду и в любом месте. Включите замедленную съемку на вашем смартфоне и перепрыгните его. Потом поставьте телефон на возвышение и тоже перепрыгните. Соединяем все, что отсняли и получаем крутое видео. Вы можете снять такое видео даже сами, без чьей-то помощи. Как сделать крутые фото? Очень просто. Выбираем подходящую локацию, включаем видео и позируем. Потом делаем скриншоты из отснятого видео и новые фото вам обеспечены. Хорошей идея для видео будет сделать слоумо с помощью смартфона. Например, вот так. Можно делать любые движения, например, идти или кружиться. Такие видео всегда набирают много лайков, поэтому обязательно попробуйте. Как сделать интересный видос за 5 минут? Выберите хорошую локацию, это может быть лес или речка, главное, чтобы было много свободного места. Снимайте на телефон видео и в процессе съемки два раза покрутите его на 360 градусов. В результате вы получите шикарное видео, как у профессионала. Таким способом можно снимать рекламные видео своей продукции, обзоры автомобилей, гаджетов или даже косметики. И на этом все. А какие вы знаете лайфхаки для видео в ТикТок или Инстаграм? Делитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до встречи.